Добрый день, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала Истина Таро, вас приветствует Катерина. Сегодня специально для вас я проведу очень сильный обряд и заговор, чтобы восстановить отношения с вашим партнером, с которым вы расстались, либо же отношения находятся на паузе. Данный ролик смотрите от начала до конца, если хотите положительного результата, и он обязательно подействует и будет работать в вашу пользу. Итак, начнем. Данный обряд, слова, обряда, данного заговора я буду повторять 9 раз. Поэтому, пожалуйста, повторяйте за мной эти слова, и мы с вами вместе достигнем желаемого для вас результата. Итак, начинаем. Как разгоняет огонь, мрак ночной, так и ссора снимается между мной. И тобой. Прогорит огонь, останется зла, но не останется между нами зла. Освобождаю от горечи и перца твое и мое сердце. Заговор читаю, любовь посылаю, огнем закрепляю. Истина, Истина, истина, как разгоняет огонь мрак ночной, так и ссора снимается между мной и тобой. Прогорит огонь, останется зола, но не останется между нами зла. Освобождаю от горечи и перца твое и мое сердце.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 истина, дорогие мои, данный обряд заговора читается так долго для того, чтобы он подействовал, для того, чтобы он вас соединил ваш вас с вашим любимым человеком. напоминаю вам о том, что для персонального расклада на картах Таро либо для персонального заговора снятия порчи, присушки либо приворота, все, что вы хотите. Вы можете обратиться ко мне с, с любого конца э, света, написав мне на Вайбер по номеру, который указан на, под роликом. И я обязательно отвечу на все интересующие вас вопросы. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите вам ваши комментарии, интересно ли было для вас это видео. С вами была я, ваша Катерина Таро. Пока-пока!